Друзья, рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами поговорим о программе и сервисе AirDroid. Это поможет вам транслировать ваш экран вашего смартфона на э, ПК. Точно так же вы можете транслировать это удаленно по специальному коду, и вы сможете это сделать как для бизнеса, так и для своих развлечений. Транслировать игры. Досмотрите видео до конца и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Эксперт. С вами Владимир. Друзья, очень интересная ситуация, это единственная уникальная программа, которая имеет такой функционал Она может транслировать двухсторонний звук, то есть когда у вас есть какая-то презентация Вы хотите на удаленном доступе пообщаться, либо же это будет по работе, корпоративы какие-то Это точно так же вам поможет Вы сможете демонстрировать свой экран и точно так же слышать тех людей, с которыми вам нужно будет контактировать Очень интересно, полезно Давайте приступим к обзору, что это за программа, что это за сервис Перед началом устройства я бы вам советовал сделать настройки. Эта шестереночка как раз за них и отвечает. Вам нужно будет выбрать все те настройки, которые будут использоваться для вас. То есть это будут горячие клавиши, то, которые используется данная программа. И точно так же у нас будут последующие настройки. Это то, что касается беспроводного Wi-Fi. Здесь все также по умолчанию идет. Здесь настройки для iOS. Выбираем максимальное разрешение, которое нам доступно. И частоту кадров ставим высокую. Для Android более расширенная разрешение точно тоже но 120 кадров. Следующие настройки влекут за собой это те, которые устройства у вас будут подключены. Основной взгляд у нас падает на то, что у нас здесь есть Wi-Fi подключение. Нам будет показана демонстрация. Есть вот этот код, который нужно будет ввести для беспроводного подключения другими источниками на ваш экран. Это нужно будет скачать приложение в App Store и уже включите данную процедуру И самый основной пункт, который нас будет интересовать, это, конечно же, по кабелю. По кабелю мы здесь можем подключить несколько устройств, именно два устройства, и транслировать сразу же два экрана. Это будет очень комфортно и в качестве развлечения. Переходим в App Store, набираем AirDroid. Вот, у нас оно будет вот второе, вот как видите, Screen Mirror. Вот. Открываете. Просто вводите номер, тот, который вы уже видели. И сейчас сами видите. Введете этот номер, нажимаем начать транслировать. У нас идет подключение. На компьютеру тоже нужно разрешить это подключение. И как можете заметить, сейчас пойдет трансляция. Вот, как можете видеть, совсем недолго идет подключение, у нас уже пошла трансляция экрана, вы можете перейти в любое вообще приложение, использовать, можно на примере ютубчика зайти, все будет намного лучше транслироваться, если вы подключитесь через кабель. Выйдя обратно в главное меню, перейдем в вкладку у нас то, что мы можем по кабелю это сделать, выбираем наше устройство, которое подключено, и у нас идет подключение. Подключение мгновенное, намного быстрее, чем это мы делали с помощью Wi-Fi. Точно так же можем транслировать экран, и все в принципе будет доступно, понятно, можете точно так же использовать, как смотреть YouTube, тоже точно так же вы сможете и поиграть. Это будет очень комфортно и приятно. То, что у нас касается Android устройства, после того, как мы подключим, нам нужно будет перейти в меню настроек разработчика и разрешить откладку USB для того, чтобы получить полный доступ к устройству, снять ограничения и транслировать экран. Это делается буквально в несколько кликов и точно так же мы сможем использовать наше устройство. Ну вот, ребята, как можем видеть, у нас два подключенных устройства, Android устройство и iOS устройства. Пока Каждому мы сейчас перейдем, сделаем соединение по кабелю и будем транслировать два экрана. Ничего сложного нет. Сейчас я разделю два экрана, чтобы было удобно транслировать и, конечно же, показать вам, как это все дело работает. Сначала я вам подключу Android устройство, а затем же iOS. Все буквально все моментально работает, можем транслировать два экрана, смотреть что-либо, либо же это будет игра, не имеет значения, все транслируется довольно классно, то, что вы сейчас видите на видео может не показать всю чистоту кадров и резкость, но это намного прекраснее, то, как это делается по Wi-Fi. Сейчас сделаем подключение опять же Android устройства и покажу как сделать игровой режим. Развернутом на весь экран И посмотрим, как это будет выглядеть Можно полностью на весь экран Развернуть, а можно И чуть поменьше окошко сделать И можно играть в любую игрушку Будет довольно комфортно Удобно, сами можете видеть Поэтому переходите по ссылочкам И скачивайте данную программу Ну все, друзья, как видели, очень полезная штука Поэтому советую всем Переходите, скачивайте все ссылки Есть в закрепленном комментарии И в описании под видео Поэтому, чтобы не пропускать интересные новости, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик и оставьте ваше мнение. Для меня это будет очень интересно и я вам помогу, если у вас возникнут какие-то вопросы. Дальше больше. Скоро увидимся.